Последний весенний денёк. Завтра уже лето. Сегодня пока еще холодная весна. Да. А вон, смотри, опять. Видишь? По воде. Мне кажется, что это смерч водяной. Да, снимаешь ничего нету нифига и кто бы его съел то такого я бы их не рискнул а ты он тащил наверное. да я наверное так прямо ее подсакли она не может еще разлотать что-то вот это... Знаешь, что мы уезжаем, поэтому надо брать. Вот так, раз, Похоже, что он зажал очень сильно этот. Мне вот эти не нравятся, вот эти лапочки. Потом, Потом еще одна. Вот эта маленькая. там еще одна. Могу. что устала Телепала, телепала. Встал. И все, как все, все скосило. Всю траву. И как бы из последних сил, да? вас на жопу натянул! Изверг! Подождите, 31 мая, закончили процесс на водоеме вот таком, имеющем границы на озере. Хотели дольше посидеть, но дядьки говорят, что топливо у них кончилось. Без горючего тут плохо. Поедем, наверное, завтра на реку, поглядим, что там, как там, дела на реке, вдруг там рыбы далешего. Так а что, дом, дом, но. День был долгий, длинный, трудный. Завершаем его поездкой за водой на речку для бани и нужд. Да? Тяжко, тяжко, жарко очень было, очень на жарко. Прицеп говорит, мы возить не будем, колеса <с проворачиваются, <с а воды сколько хочешь. Вот они, братья, набирающие воду. Где-то ходит медведь, лось и Андрюха, и Андрюха, должен прийти, должен прийти. Помыться в бане. Андрюха решил сдать на права. А вот пускай... А он с гидрочом никогда и не ездил. Да ладно, пусть едет сам. А чё у него так всё получается хорошо? Нелинские мужики гуляют не, да. по деревне. Не. Нормальные мужики на тракторах не ездят. Нормальные мужики ходят пешком по клещам. По клещам. Годи клещей. Ты как далеко объезжая дерево ну, да? с запасом но очень. вообще это новая колья новая а ты хотел проехать по новой там по короткой Черемуха начинает цвести. Запах обалдеть. Черемуха и заросло. Вот если вы думаете, что мы тут ничего не делаем, ну, всем спасибо, Лехе, Леха в прошлом году напилил берез, он там отки Вот, вот, ребята уже запыхались. Я тебя ненавижу. Он тебе просто говорит, что он тебя здесь не видит. Он говорит, чтобы ты был здесь в сентябре и все. Пока, да. ненавижу, Да. А гадяна. почему этот Дрюха не может разговаривать по-русски вообще? Он не Без монгольского языка. Монгол. Монгольский язык. Почему применяет? Я веду себя так, как я считаю нужным. Да кутоха иногда гутохан английским, ты командующий английским, да? Чуть-чуть, чуть-чуть. Всё. Этот подой. Наловил рыбу. Мне опять придется рыбу солить, да? Соли. Все завтра просто по озерам. Просто едем по реке и ничего не ловим. Снимаем слобберов и коктейль. Не брать, отобрать, вы не брать, а... взяли решеточку-то? А где? Решеточка? на стенке висит Надо принести Ты пар, посмотри, посмотри на него детки Уже обожженная Это вам не Париж, не Вена, не Лондон. Это Россия. И чтобы затевать свою игру, надо узнать этих русских. -то. О, Джонни, я хочу как в Прошу тебя, сделай монтаж. Самсун. Сам Самсун. Самсун. МГ. Лха напилил березы. Ты да приходится кого Приходится коготь. Лха, тебя тут еще вот. Кого еще пили, вот еще, да, еще пили кого-либо. И вон твоя еще. Просика. Первым делом работнику давали.. Много есть. Если работник плохо ел, его не брали на работу. Вот такой легкий ужин. Вечер не удался. Да, Легкий ужин. Да. Ловка такой, поехали быстрее домой, поехали, там курица портится. Портится курица, курица портится. Курица вертится. И вот они, курица которые а портили раз, курицу. А мы раз таки взяли и испортили. Вот эти вообще и не нет, курили нет. бы люди у них? Это, семью, э, могут ну, быть нет. использоваться... не нормативная лексика? лексика? У меня нет. Мы, мы не матюкаемся. У меня просто курево. Тетя Люся, привет. Тетя, Дом. Тетя Дом Люся. привет. Тетя Люся. офигенный привет с Снеллинге. Конкретно привет. с Верховья, ага. деревня Карповская. Карповская. Ага. Дом номер раз. Раз. А вот сзади дом Анастасии Алешиной. Да, номер три. Да, Потому 3. что номер два он где-то там да. был. Андрей Владимирович. Викторович. О, Викторович, сорян, сорян, сорян. Чего, чего? задался? Чего? Чего? Тыры-пырыш, уже море. Пловка закурил. Ты, чтобы Прима, ку глаза. курица, чтобы не сдохла, курица решили что? ее испортить. Да, вот, взяли и ее испортили. По лесу да. гоняли. А чтобы под ней дохло, мне скормили уже. А то, что да, то, что сдохло у нас, да, это, да. хорошая собака. Привет. Мы находимся в бане. Я сейчас буду затапливать баню Щит... нашими щитами за квартиру. О, кто знает, тот понимает. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. С бумагой в стране напряжёнка. Искусство не горит, да? Да. Национальная традиция. Да, вот флаг попал в кадр, товарищи начали гимн петь. Давайте. Союз. нормально Ой, спели. Нет, нужно, а спели песню до конца, Теперь по рюмочке венца. Кто не пел-то? А... Пел, я не пел, а ты не пел? Тот по одной. Знаю, а нам на реке, знает, по другой. О, не